Ребят, короче, я прошел то... Эм, я прошел расследование, я не буду его повторять вновь, потому что это очень-очень-очень сложно было. Мне последнюю улику-то найти. Что-то... Джокер, это убийство его рук дело или он один из наемников? У меня есть труп, неизвестный стрелок и еще один неизвестный нападавший на стрелка. Надо сопоставить образцы ДНК с картотекой национальной криминальной базы данных. И понять, кто же был в комнате. Так, Альфред, мне нужна национальная уголовная база данных. База данных только есть в на полицейском участке, других вариантов нет, значит я иду туда. Сэр, вам нужно будет физически взломать их в сервер. Если вы наставите на столь безрассудном поступке, то вам понадобится мощное оружие, но не смертельное оружие. Советую вам вернуться и взять даже ударный детектор. Неплохая идея, Альфред. Спасибо. Очень, очень сложно. Взять пещ э, в пещере на ударный детонатор. Так, надо на... Так, нет, на на ку-ку-ку, а не, я, кстати, я иду... Не, ну это очень странно было, если честно. Вот реально, ребят, очень странно было, если честно. Вот прямом смысле. Полицейский, 82, ответьте. База, это дельта 44. 4 Может связаться с Дельта-82. Дельта-82, ответьте. Дельта-82, ответьте. Дельта-82, ответьте. Дельта-82, приём. Не отвечает. Полицейский, это 104. Так, стоп, а я не посмотрел, что надо сейчас будет делать, так, на кукушку. Дополнительная миссия, задание не выбрано, так, а я не, я должен, вот, по идее, вот, опять же, вот, в Бернли прийти. А, нет, тут, сюда должен, да, сюда, на Enter, ну, мне надо на бет, вот, короче, на бет-крыле. Добираемся до места, до бет-пещеры, угу. Хотя если бы такой город, как Годм, реально бы. в реальности бы существовал, то никому бы из американцев там не было бы. Все коррумпированных чиновников вы из России погнали бы и ну и чё. Прогрузка. Локация следующая идёт. Быт пещеры. А я пока могу майки разрисовать, что могу себе еду сварить, Могу себе, короче, очень много чего сделать. 33. 12. 14. Короче, много чего можно сделать сейчас. подождем алка ждать надо подождать подождать подождать загрузка идет пока что идет прогрузка прогрузочка идет прогрузочка в пещеры идет А про это было? Remember, fists, а, нет, это костюмы разные. Посмотреть можно было. Бы. Не, ну в только один. Этот костюм доступен пока что. Ну, этот... Этот лучше не надо так. Это темнейшая ночь. Это получение костюма в Это красный сын. Ладно, этот костюмчик оденем. где ударный детонатор это? На столе, я сказал. А, вот это. А, эта штука! Эта штука, ударный детонатор-то этот есть! А это и не знал, что это ударный детонатор такой. Не видим ближний бой, не видим хищник. Мы лучше ближний бой с вами будем. У улучшение ближнего боя, ударный детонатор. Так, боевая броня э 2.0. Так, или баллистическая броня. Не, ну нам будут сто 100% много ребят, я знаю, которые будут еще стрелять. Бернли. Так, из, из пещеры в Бернли, так. Бернли, окей, на. Короче, конвейер, конвентарий. А, Ай. Ладно, бэкспейс. Не, не тут. Нужно, вот мне... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, не могу прицелиться, куда нужно. Эх, ладно. Ладно, тогда сюда будем. Вот. Нет, бэкспейс. И вот сюда, вот надо на одна. Backspace. Вот. Не, не-не-не-не-не-не. Не сюда надо. Она.. А Вот все бы точки тут открыл бы в этом в этом Бэтмене. Ну, ладно, вот сюда вот на Enter. Вот сюда вот точку сб... на эту точку сброс, потому что она ближе всего к полицейскому участку Бернина находится. Сейчас прогрузится локации. Это прогрузка локации идет всей общей локации, они а не одного. Не один штук бэтмен летит. Это реально прогрузка всей полной локации. 15-27. Так. Так. заметки так хоть 2 кстати нужнае вещи очень сильно в 5 часов 5 часов 5 корочка так так по моему тут шоколад кстати есть вдохновение ну, мне вдохновение не надо я и блогер хотя не на все на все профессии на блогера тоже нужно вдохновение чтобы блогерам быть нормальным нужно очень много вдохновения хм. я решею все Barbara. So хак Не, ну... Это... Если... взять только те минусы которые я могу подметить то что игра, игры игры серии бетмен архем все Бэтмен архем от сити до оригинс до там до все короче бы игры от бетмен серии архем а саун до бетмен архем оригинс до бетмен архем сити до бетмен архем таун Вроде так-то игра называется. то.. Не слушай меня. Все игры серии Архам, они темные. Ну. Все серии Бэтмен Архам, они темные. А это. боевая броня. Нужно тут боевую броню, нужно баллистическую броню еще качать будет. Боевая броня, так, специальная пара слов, поглощающая энергию ударов, короче. Не понял, что там сказано было, но она реально поглощает энергию от ударов. Да блин, ёшкин кошт, блин. Вот так, сколько раз, два, три, четыре, пять. шесть даже. О, а тут, кстати, эннимы, Богдан вот Хритер, так. На Годнинскую полицию один из десяти, ага. 2, 3, 4, 5 Тогда будет очень трудно И сделать таким макаром Exclusive Discover ребят так я его сделал да блин Короче, за голову Брюса Уэйна Черная маска назначил награду огроменную такую. Миллиард, миллион, может быть, даже долларов. Не, ну так... Ага, я не к вам вообще-то, ребят. Я тут посмотреть, что это за... А, закрытый блок данных, так, зашло, ну, компомент. Это спецназ. Это радио освобождение это полицейская чиста. это полицейская рация, так, на левый Control, так, так, на X, так. Это Бэтмен. Друзья, Ситуальные игры, это просто не твоё. Хорош! Да хорош же меня прессовать тут со всех сторон, достали, блин! Где тут готманская полиция? А, она на той стороне. А, и Не, попробую это при... Да no вам ж помогу, ребята, а? Я бью все. Тут не зависит от того, полицейские ли вы или нет. Я бью все, кто мне не нравится. Добиваем того пацана, с которым мы только что завязали, и так. Так вы меня бить полицейский, честно говоря. Честно говоря, вот реально вот так бесит. Так на Х. Состояние, с... без состояние без сознания, состояние бессознания, не состояние несостояния, короче. Превосходный мститель уровень С. Я очень сильно счастлив, поэтому услышать это... Топ на их. Так. Таня полиции хорошо охраняется. Хорош таким детям, как ты, не игрушка. А чё еще? Ещё кто? Да, бью, бью, бью, Надо было боевую броню качать. бью, бью, конечно. бью, бью, бью, бью, бью, бью, Ладно, парни, уберите отсюда, бью, бью, Мусор. Я это эти слова, честно говоря, ребят, слышу очень, очень, очень, очень много. Дофига раз, как я их слышал. Вы не представляете, до, до какого дохрена и сколько много раз я их слышал. Особенно эти слова от этого. А я как его зовут не знаю. Подказки к нему сзади что ли? И... Без шума устранить. Ладно, его-то устранили без Так. Дальше так, устраняем вот бесшумно на... вот это блин, ну тёшкин кошкин, ну брюс, ну не кошкин Так будет меньше этих Что кстати, сказать, Крувайся на виду, пока сосин. Вот домовая шашка, и их оставалось только трое, а может их, так скажем, ударом детонатором заполнить? Вы меня ждали? Эп, пришел я тут. Я на твоей стороне, друг. Блин, ну ешки-кошки, ну я же хотел метнуть раньше, бета -ранги. Вы бы знали, как меня уже это... Созглянем под маску. Я вот... Эту рожу, самодовольную, видеть уже не могу, честно. Вот поэтому я и за... Удалил игру Бэтмен, Arkham Origins, в прошлый раз. Не понял, что надо делать-то, а? Я забыл точно, там снайпер есть Которого можно устранить А можно и не устранять Ну, не, ну лучше устранить, конечно же во многих городах Америки что-то я слышу, что во многих городах Южной Америки снег идет только на новый на Рождество или на Новый Год. Они не встречаются. Так, этот и тот. Так. На Х должен так сделать я... Не, ну... Там только двое остались так. Ну не, ну я это знаю, конечно. Сказано мною, что только... А, нет, трое как раз-таки. Давай, друг. Ну ты, друг. Ну блин, ну иди сюда, а? Ну иди сюда, ну заходи ты, блин, сюда, наверх, ну. Брюс, епа, ну собирайся ты и... Постел. А вот тебя я пойду, тут друг. И.. Возьми сам свой Tekken. Tekken семь. Я играл в эту игрушку, но не помню, правда, чё там, ничего там, никто там.. Ну прикольно было, чё. Так, только верхний этажик это зачистил, а снизу там будет очень дофига, вот. Проникте в полицейское управление Готэма через крышу, так. Так, три врага обнаружено, так. Три врага, так. Спецназвест, так, на ТАП нужно так, на... Да, Е, Е, нет, на КУ надо на посмотреть, 28... А два... Энигмы. Как?! Mm, ну, ладно. На Х так... А, может, сюда надо, по-краски, спускаться? Я просто... Я не помню, я уже давно, честно говоря, это проходил. Полиция Готэма, изолятор, так. Ну что, идем сюда. Пока что Аризон Лил Лэн Джонс и. Кстати. Они... Они же задачу выполняют Чтобы своих дружков не позвали, блин. А то позовут еще своих дружин. Дружочков. А с какого фига я бы от фрика круг стола? А, там, тут 19 врагов, ну блин, но ну, они фига не нужны, блин, ну тут закрыто. Нужно like we'll так, шифровальный сигнатор. а... Нет. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. А. Двери закрытым так. Не вижу нифига игра очень темная ну собственно такими не должны быть игры про бэтмена без нас офис менеджер так дверь запрута тут тут дверь запрута так тут тоже собственно никак не пройти не пролезть так, а сюда? Не, я помню, это место может туда как-то пройти, но я не помню как. А, не, вспомнил. Нет, помню, что сверху здесь можно как-то. Ну как? Как? А как я не помню? Не, помню, что как сверху сюда можно было пройти, ну как? А, вот, вот, вот, Это эта штука, штукенцы, я вот это... Блин, да тут не с шифрованным нужно, а общем Вот, выстрелил. Пробил, сажать так. Вот! Синкебаузис! -а, а! иду, сейчас. Извиняюсь, ребятки. До следующих встреч в Batman Arkham Origins. Давайте, ребята, по капка. Увидимся в следующих эпизодах. Давайте, по капка, ребятки. До скорых до следующих эпизодов покеда.